Добрый день, с вами компания печь Сегодня пойдет разговор о обновленной модели котла КДО серии 2019. А что именно поменялось в данных котлах? Обратим внимание, что корпус вентилятора стал полностью металлическом обличии. Никаких пластиковых корпусов теперь нет и быть не может. Второе это топливный насос. Как видим, у нас рядом с котлом. Мы не наблюдаем никаких штанг погруженных в бочку или там ведро, или еще куда-либо. Насос сейчас установлен на корпус. Сам насос, как вы сейчас видите, вот он, стоит на корпусе котла. Это самовсасывающий насос не погруженного типа. Его не нужно будет погружать в емкость. То есть достаточно будет только опустить шланг в емкость. Покажи шланг, пожалуйста. На конце шланга... Как видим, стоит сито, которая не даст крупному мусору попасть в насос. В принципе, это все новшество в данных котлах. Пока еще никто не ставит такие насосы, кроме как компании Ставпечь. Данные насосы, как многие думают, автомобильные. Мы, автомобильные насосы, в данных котлах, использовать больше никогда не будем, потому что это все в прошлый, прошлый век. Еще один момент по поводу вентилятора и подачи воздуха в котел. Многие производители, которые не понимают, как правильно установить вентилятор подачи воздуха в котел, устанавливают прямо над крышкой котла, что категорически запрещается делать. В случае отключения электроэнергии и у вас нету аккумулятора или котел не подключен к аккумулятору, он не успеет остановиться вовремя, потушиться. А что произойдет? Весь жар из котла, который там есть, есть, а это больше там 700 градусов образно говоря пойдут все в ваш пластиковый вентилятор никакая заслонка заслонка шибер не спасет ваш вентилятор от возгорания он просто потечет и загорится в наших котлах эта ситуация предусмотрена это только горизонтальная установка вентилятора вынесенная за пределы корпуса и только металлический корпус который никак не может загореться в случае остановки котла почему именно эти насосы а, мы начали ставить на новые модели КДО, серии КДО, потому что они надежные, они надежные, неприхотливые в обслуживании, они разбираются, они чистятся, в отличие от мотоциклетных насосов Урал, потому что исполнение у них идет реально корявое, буду говорить все русским языком, чтобы всем было понятно. Мы отказались от, от этих насосов, погруженных в бочку, это неудобно, там стоит штанга, она разбалтывается, будь то наш консел, будь то любой другой производитель, там кустарный, гаражный, неважно, все эти насосы надежны. Данная модель себя зарекомендовала с точки зрения надежности на 100%. Мы ее испытывали в течение полугода, а теперь мы ее выпустили в свет. Данный насос можно купить отдельно также в нашем интернет-магазине насоса от мотоцикла Урал Потому что все мотоциклетные насосы Урал собраны, соответственно, некачественно И сейчас их в производстве новых нет И все остальные производители используют только бэушные насос, У которых уже зазоры большие и точности регулировки вы уже подобрать не сможете а в этих насосах эти все насосы новые и подобрать любой режим от минимального максимального не составит никакого труда так что выбирайте правильное оборудование у правильного производителя до этого дня никто никогда в жизни на капельные котлы не ставил данные насосы. Только компания «Ставпич» приходит к новым разработкам сама, ни у кого ничего не воруя, в отличие от других производителей. Я думаю, что и в скором будущем остальные производители начнут производить более качественную продукцию. Ну, на это, наверное, уйдут годы. Компания «Ставпич» всегда старается поставлять качественную продукцию, своим заказчикам. Многие спрашивают, чем отличается старая модель от новой. В новой модели у нас идет сбросной клапан. Сейчас я его покажу. Вот он стоит. Сбросной клапан. Автоматически аварийный. В случае перегрева и не срабатывания автоматики, либо НЛО врезалась там в землю. Этот клапан всегда сработает, сбросит лишнее давление. Далее в новых моделях также очень удобная чаша для сжигания топлива. Сейчас мы продемонстрируем. Все идет на прижимных барашках. Чашка вытаскивается полностью, она изготовлена из котловой стали 0.9 к 2 s она герметична, ее проверяют специальным составом на течь, можно поставить на место. То есть вы разожгли в чашке ветошью отработку, поставили до упора, закрыли дверь, дверь закрывается плотно, ниоткуда не травит, ни дым, ни пламя, ничего, то есть можно спать спокойно, что у вас с этой дверцы там ни пламя, ни огонь, там ничего не выскочит. Неожиданно. В общем, в принципе, вот и все отличия. А также во всех блоках управления котлами КДО предусмотрен по умолчанию выход на питание 12 вольт. То есть, выход на обычный аккумулятор от автомобиля 12 вольт. В случае потери электропитания в сети, котел автоматически переключится на аккумулятор. После возобновления подачи сети, он отключится от аккумулятора и будет потреблять основную сеть. Многие производители этого не делают. Они включают это в дополнительные опции. Еще такой момент немаловажный. Многие производители данных котлов, в основном это гаражные производители, имеют такое понятие, что Топочная камера данных котлов должна быть из толстостенной стали, из десятки, из пятнадцатой. Это неправильно. Толстостенный металл приводит к перегреву котла, соответственно, он долго Пропускает тепло в воду. Пока он нагреется, вы будете тратить очень много топлива. Это раз. И в момент тогда, когда котел должен перейти в режим ожидания после нагрева системы, это может происходить в течение там, 20 минут. Соответственно, за эти 20 минут ваш котел по инерции просто вам будет перегревать систему. У вас потечет пластик, труба, или постоянно будет срабатывать клапан. Или котел будет уходить в аварию. То есть здесь нельзя использовать толстостенный металл. Только 4 миллиметра максимум. Как раньше в старых котлах использовали вот старые котлы ОАГВ. Наверное, вы слышали газовые котлы. У них толщина топочной камеры 1,5 миллиметра. И они работали по 15-20 по лет. Никто их не менял, ничего не прогорал. Почему не прогорает? А потому что с одной стороны у вас пламя, с другой стороны у вас вода. Соответственно, топочная камера не раскаляется до 600-700 градусов, тем самым не окисляется металл и не приходит к разрушению. Это миф, что нужно ставить сталь 10 миллиметров. Это просто маркетинговый ход, о которых знают только гаражные продавцы. Понимаете? Многих вводят этим в заблуждение, что толстая сталь это круто. Это не круто, это просто может привести к плачевным последствиям при настройке котла. Если вы не понимаете, как настраивать, или не знаете, или только вы начали общаться с этими котлами, вам это доставит больших проблем и трудностей с настройкой этого оборудования. В крайнем случае, вы просто его вернете, потому что не поймете, как настроить или вообще не настроите никогда в жизни. В общем, сталь должна быть 4 мм, ребята. Вот и все, в принципе, про эти котлы. Котлы очень простые. В комплекте с данными котлами идет понятная инструкция на русском языке с картинками. Очень легко настроить именно наши модели, в отличие от других производителей. Имейте в виду, что на наши котлы действует гарантия 2 года и действуют скидки. Скидки индивидуальные, оговариваются при заказе. Когда будете заказывать данный котел, уточняйте у менеджера, какой будет стоять насос. Всем спасибо за просмотр. С вами компания «Оставь печь». Оставляйте комментарии. На все комментарии отвечу я лично сам. Зовут меня Вадим. Всем всего хорошего, хорошего дня. До свидания.